добрый день, меня зовут Ложиевский Александр. Сегодня хочу снять видео на тему «Самая экономичная каменная стена». Какая стена в рублях будет самая бюджетная? На нашем строительном рынке очень много вариантов исполнения каменных стен, очень много вариантов, и если послушать производителей, то их стена самая лучшая, лучше лучшего, как оценить? Много параметров, много характеристик, очень много информации и как из всего этого вороха выбрать именно то, что нужно. И я предлагаю использовать принцип «достаточно». То есть есть разные характеристики у материалов, нам нужно выбрать только те, которые соответствуют понятию «достаточно». И тогда мы уберем все лишние параметры и сможем привести все к цене одного метра квадратного конструкции стены. Что я имею в виду? Условия сравнения разных конструкций. У нас есть кирпичная кладка, керамические блоки паратерм, газобетонные блоки и керамзитобетонные блоки. У них разные характеристики, разные параметры. Давайте разбираться. Итак, первое условие сравнения, что мы будем сравнивать один двухэтажный дом. Фундамент надежен по прочности и по деформации. То есть мы не касаемся вопроса фундамента. Мы имеем в виду, что наш дом стоит на надежном фундаменте. Важный параметр. Стена отвечает параметрам надежности. Она, архитектура дома такова, что любая из этих четырех конструкций стены может выдержать нагрузки от дома. И еще один важный параметр. Это сопротивление теплопередачи стены. Стена. Я задаю параметр, что стена должна... Имеет сопротивление теплопередачи минимум 3,5 метра квадратных градуса на ватт, градус Цельсия на ватт. Если стена будет обладать такими, таким сопротивлением теплопередачи, это значит, что она будет лучше, теплее, чем то регламентирует наш, наш норматив. Еще один параметр – это отделка стен. Отделка стен мы принимаем по условию, что она одинаковая. Мы можем любую из этих четырех технологий, как облицевать кирпичом, так отделать планкином, так, выполнить просто декоративную штукатурку. То же самое и с внутренними работами. Мы можем зашить гипсом, штукатурить. Итак, по каким параметрам будем сравнивать конструкцию стены? Первый. Вес кладки. Вес кладки влияет на фундамент. Фундамент по умолчанию мы приняли надежным, поэтому вес кладки из параметров сравнения вычеркиваем. Прочность. По умолчанию мы приняли, что конструкция стены отвечает параметрам надежности, поэтому прочность мы также вычеркиваем. Стоимость кладки 1 метра квадратного. Это уже важный параметр, который нужно будет оценить. Он состоит из стоимости кирпича и блоков и стоимости раствора. Четвертый параметр сравнения это стоимость утепления метра квадратного. То есть все эти четыре технологии обладают разным сопротивлением теплопередачи. И эти все эти стены нужно по-разному утеплять и в зависимости от толщины утепления будет и стоимость конструкции. Ну и стоимость отделки, как я уже говорил, мы принимаем одинаковые, поэтому мы ее вычеркиваем. И тут возникает важный вопрос. А правда ли стена выдержит нагрузку? А так ли это? Смотрим на картинку. Это конструктивный разрез здания. То есть обычный двухэтажный дом с чердачной крышей. Красным я выделил грузовую, участок грузовой площади, который давит на стену, на нижний блок стены. У нас есть ширина грузовой площади и есть вес конструкции, одного метра квадратного конструкции. Перемножая одно на другое, получаем сколько та или иная конструкция дома давит на стену. Суммировав все эти нагрузки, получаем, что для двухэтажного дома шириной пролетов 4,5 метра, нагрузка на наружную стену составляет порядка 3,5 тонн на метр погонный. В случае одноэтажного дома эта нагрузка еще меньше, 1,6 тонн на метр погонный. А как определить несущую способность стены? Все данные я свел в таблицу и результат вывел в график. Несущая способность стены зависит от расчетного сопротивления кладки сжатию. Соответственно, чем больше расчетное сопротивление кладки сжатию, тем крепче кладка. Коэффициент продольного изгиба он зависит от высоты столба кладки чем больше столб тем больше он подвижен как струна гнется чем меньше высота столба тем более он жесткий и то же самое ширина чем шире кладка тем более устойчивый столб кладки чем более тонкая конструкция тем более она гибкая ну и площадь сечения кладки чем более широкая кладка широкая кладка, тем большую нагрузку она может выдержать. Чем более узкая конструкция, тем меньше она может выдержать. Смотрим, что наибольшие показатели э, демонстрирует кладка из силикатного кирпича шириной 510 мм. Она имеет э, большое расчетное сопротивление сжатию. За счет ширины кладки она обладает большим коэффициентом продольного изгиба, близким к единице. Ну и также площадь, э, площадь сечения кладки там, равна ширине толщине кладки. И получаем, что кладки силикатного кирпича может нести порядка 100 тонн на метр погонный, ну, если мы переносим все эти коэффициенты. А наименьшие показатели показывает газобетон D300 на клей э, толщиной 300 миллиметров. Он изначально обладает, такая кладка обладает низким расчетным сопротивлением сжатию сжатью, всего 0,35 мегапаскали или 35 тонн на метр погонный. За счет малой толщины и слабости раствора, эта кладка обладает маленьким коэффициентом продольного изгиба, то есть всего 0,56 в сравнении с кладкой из кирпича, то есть, Почти вдвое меньше. И также площадь сечения кладки маленькая, всего 0,3 метра квадратных. И перемножая эти величины, получаем, что кладка из газобетона D300 толщиной 300 миллиметров может держать 5,9 тонн на метр погонный. Но тут важный фактор, что нагрузка от одного двухэтажного дома составляет всего... 3,5 тонны на метр погонный. То есть даже самая слабая каменная конструкция э, обладает достаточными прочностными характеристиками. Итак, стоимость возведения одного метра квадратного кладки зависит от стоимости кирпича и блоков и стоимости раствора. Смотрим. В эту таблицу я свел... Э, Первая строка. Количество кирпича или блока на 1 метр квадратной стены. Зная цену кирпича или блока, можно высчитать стоимость. Сколько стоят, собственно, камни, кирпичи в этой кладке. По нормам расхода можно определяется, сколько нам требуется либо раствора, либо теплого раствора, либо клей пены на 1 метр квадратной кладки. Умножаем на стоимость раствора, получаем, умножаем на цену раствора, получаем стоимость, сколько нужно метр квадратный нам в рублях раствора. Работа каменчика идет от объема, и для крупноформатных блоков она меньше, для мелкоштучных кирпичей она больше. Умножаем, складываем, получаем, что самая экономичная кладка, именно кладка, несущая часть стены, у керамитетно блоков толщиной 300 мм. А самая дорогая кладка, несущая часть стены, у керамических блоков в паротерм, на теплом растворе. Разница ну, почти в два раза. В этих затратах, собственно, учтены стоимость кирпича и блоков, стоимость раствора и стоимость работ каменщиков, но не учтены доставка, разгрузка, там, подности, подача материалов на рабочее место, другие сопутствующие работы. Если мы сводим к одному метру квадратному стены, то да, это объективные цифры, но если мы возьмем дом то в зависимости от доставки она может быть какие-то корректировки вносить в стоимость. Итак, сколько нужно утеплителя? Сколько нужно утеплителя? Сопротивление теплопередачи. В финальной конструкции определяется как сопротивление теплопередачи собственной несущей кладки и сопротивление теплопередачи Утеплителя. Вот справа представлена формула того, как высчитывается толщина утепления при условии, что мы должны достигнуть сопротивление теплопередачи 3,5 метра квадратный на градус Цельсия Вт. И используем обычный утеплитель, либо базальтовой ваты, либо ППС с сопротивлением теплопередачи 4 градус Цельсия ват на метр квадратный. Из школьного курса математики можно вывести зависимость одного от другого. Итак, коэффициент сопротивления передачи у разных Каменных конструкций разный. Толщина конструкции разная, но мы должны достигнуть 3,5. Показатели 3,5. Что мы видим? Что самые теплые конструкции, которые не нуждаются в утеплении, это два. Это керамические блоки паратерн шириной 510 миллиметров. Они чуть теплее, чем я указал пример. То есть они, у них 3,54 показатель сопротивления теплопередачи. А я установил планку в 3,5. То есть этой конструкции утеплитель не требуется. И газобетон D300 толщиной 375. Он обладает значительно большим то есть даже вот на графике видно, что он обладает значительно большим сопротивлением теплопередачи 4,26, тогда как я установил планку в 3,5. Вот здесь на графике видно, что красным, красные – это сопротивление теплопередачи конструкции из кирпича или блоков. Зеленым – это то, сколько необходимо утеплителя. Единственный момент, который хочу акцентировать внимание здесь, это газобетон D300 толщиной 300 мм. Сопротивление теплопередачи этой конструкции 3,41 А я установил планку в 3,5 Не хватает буквально 0,09 Добавочное сопротивление теплопередачи, то есть сколько нужно утеплителя. Если мы разделим... 9 сотых на сопротивление коэффициент сопротивления теплопередачи утеплителя, получим что-то около 1-5 миллиметров требуется утеплителя. Такого ассортамента утепления нет, а есть только толщина утеплителя 5, 5 сантиметров. Поэтому к этой конструкции. Вместо там, 5 миллиметров добавляется 5 сантиметров утеплителя. Переходим в стоимость. Зная толщину утепления, умножаем на 1 метр квадратный нашей стены, изучаемой стены, умножаем на стоимость утепления. Получаем, что для разной конструкции в рублях нужна разная толщина Утепление для газобетона до 300 толщиной 375 миллиметров ничего для керамических блоков Протерм не нужно утепление совсем а для кладки из кирпича для керамиде бетонных блоков нужен максимум утепления в рублях разумеется Итого, что же получается, когда мы сложим стоимость кладки и стоимость утепления? Это финальная таблица. Первое место – золотая медаль. Достается газобетону D400 и газобетону D300, которые показывают примерно одинаковый материал, примерно одинаковую стоимостью второе место занимает кладкой из керамзитобетонных блоков с утеплением 150 мм. третье место делит собой кладкой из силикатного кирпича 380 и кладки из газобетона d300 толщиной 375 миллиметров в одном случае нам нужно 150 мм утепления в другом случае утепление не требуется совсем. Но стоимость конструкции итоговая становится примерно одинаковой. Победителем с обратной точки зрения, то есть, который занял последнее место, ну или первое по себестоимости, как смотреть на этот вопрос, зависит от этого. То есть это керамические блоки паротерм на теплом растворе толщиной 510 миллиметров. Да, им не требуется утепление, но сами по себе эта конструкция очень дорогая. Значительно дороже, чем аналоги, даже с учетом утепления. И нужно подводить итоги. Здесь на графике то есть видна, видна стоимость материалов. Стены с учетом утепления. Мы, мы исходили из базовых предположений, что все конструкции обладают достаточной прочностью для одного двухэтажного дома. Все конструкции обладают сопротивлением теплопередачи, равным 3,5 метра квадратный на градус Цельсия ватт, И фундамент отвечает параметрам надежности по прочности и деформации. И когда вот эти три базовых условия соблюдены, мы можем, то тогда мы можем приводить все к стоимости возведения одного метра квадратного стены. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всего хорошего.